Может быть не все знают, но в США существует независимая лаборатория, которая использует новый метод оценки натуральных продуктов, покупая их в розницу. К прохождению так называемого КАП-Е-теста могут быть допущены только натуральные продукты. А поскольку резерв имеет честь быть натуральным, КАП-Е-тест, от 24 марта 2010 года доказал, что молекулы ресвератрола, содержащегося в нем, способны проникать под мембрану живой клетки и восстанавливать ее изнутри. Я выложу отдельный ролик с переводом копье теста на русский язык. Подпишитесь на канал и следите за новинками. Недавно свершилось чудо. Мне попалось видео на польском языке, где отчетливо видна клеточная реанимация, о которой говорится в «Капье-тесты». Русская версия в моем переводе. Мнительных прошу отойти от экрана. Внимание! Фильм содержит сцены, которые могут быть слишком шокирующими для впечатлительных зрителей. Однажды я заметил на этом пальце, появилась какая-то рана. Изо дня в день она становилась все больше и перекинулась дальше на другие пальцы. Врачи не имели единого мнения насчет моего заболевания и подозревали болезнь Бергера. Но вытягивали из меня деньги, деньги, счета. Но лекарства совсем не помогали мне от этой болезни. А боль была все время. Боль не переставала. Тебе так было больно? Да, было сильно больно. Ругается. Вырежь это. Какая была боль? Все время текущего месяца на таблетках ни разу не уснул. Сейчас, когда начало заживать, у меня получается поспать. Но доктора treat, тиEurope, даже не знали, что это такое. Не видя, не видя, сейчас есть диагноз. Ну и какой диагноз? Причину точно не знают, просто подозревают. Не доходит кровь? Нет. Кровь видели сразу, что не доходит. Видели сразу, что не доходит? Да. И сейчас диагностировали как резкое сокращение сосудов. из-за этого сокращения не доходит кровь, да? Да, к пальцам, и они как бы отмирали, да. Через три недели я имею предписание из госпиталя. Да, он записан, записан, записан через три недели на прием. На контроль. Это так. плановый контроль. И практически, если и потребуется, 3 -3. будет проведено лечение. И, и, и, и, бы был, и, и, то... Какое как лечение? Запеки? Ампутация? ампутация? Но, и, и, то, пришло, дошло до дошло ампутации, до ампутации пальца. Эта ампутация может быть не последняя. Ампутация отсрочена. Я вернулся из госпиталя, навестил мою сестру и узнал о таком продукте, который очищает кровь артикуле, и исправляет кровоснабжение. Организм, угу. Начал использовать я этот продукт и заметил, артикул, и заубежил, что, помню, есть помню, и заубежим, что есть улучшение в заживлении пальцев. Что это такое? Это гель. Жель? Гель для Жель. питья. Ну, печа, Принимаю для его ну, два пакетика в день. Две ага. до, Было до второго сгиба, сгиба не, черный, который, который был. Оба. Ну, и этот, и понимаю. тот, и этот тоже это был. Тоже. То, то, был. Что, то, что сейчас так выглядит так как нормальный. Сейчас вернулась к норме. Замечаю, что под ногтями, под ногтями кожа отрастает, просто думаю, что не будет быстро, быстрое восстановление, но уже есть надежда, что это эффективно. Хорошо, еще скажи, сколько тебе лет? Мне 47 семь. Двадцатого 20 мая семнадцатого года двадцатого 20 июня семнадцатого года.